Нет, нет.

Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇

For you, to

Редактор субтитров А.Семкин

Да, я <coughs>

Поделю. Поделю. Поделю.

Прикольно что, яку

What you to do? Both. Uh. Mm -hmm.